Как думаешь, можешь ли ты пробежать марафон а вот прямо сейчас? Ну, если ты до этого не тренировалась, то, я думаю, у тебя ничего не получится. И если ты скажешь об этом своим друзьям, знакомым, они скажут «Что? 42 километра? Да нет, да никогда, да что ты, посмотри на себя и посмотри на тех людей, которые это делают!» У тебя не получится. И знаешь, что я тебе скажу? Если у тебя есть мечта, оберегай ее. Люди, которые сами ничего не умеют, будут говорить, что и у тебя не получится. Если есть цель, добейся ее. И точка. Сложно ли пробежать? марафон длиной в 42 километра думаю это непросто но это возможно это реально это более чем реально нужны тренировки ежедневные упорный труд день за днем день за днем день за днем ты делаешь одни и те же вещи простые просто приходишь в зал и бежишь просто приходишь в зал и бежишь. Сегодня 500 метров, завтра километр. Через неделю ты бежишь уже 4 километра. так день за днем. День за днем. Сколько понадобится времени, чтобы достичь своей цели? Неизвестно. Зависит от тебя, от твоего упорства, от твоего желания, от того, насколько зажигает тебя эта цель. Важно только одно – когда у тебя есть тот пункт назначения, к которому ты хочешь прибыть, когда у тебя есть алгоритм действий, когда ты знаешь, какой нужно сделать следующий шаг, чтобы приблизиться еще хотя бы на миллиметр к своей цели, ты идешь и делаешь, и каждый день ты становишься ближе к своей заветной мечте. Начни. Прямо сейчас сделай тот самый первый шаг.